Пластик — это ужасно. Планета медленно умирает от кучи пластикового мусора, а в наших телах уже недопустимое количество токсичного пластика. Но одноразовая посуда — это же так удобно. У одноразовой посуды куча преимуществ. Ее не нужно мыть, и она не разобьется по пути на пикник. Придется ли отказаться от этого блага цивилизации во имя спасения нашей планеты? Я так не думаю. Потому что есть классная альтернатива. Сегодня мы расскажем вам о деревянной одноразовой посуде. Станет ли она альтернативой пластику? Насколько она удобна и безопасна для нас и нашей планеты? Для начала распакуем коробку новых деревянных одноразовых ножей от российского производителя Серебряная береза. Упаковка качественная. В ней две деревянных одноразовых ножей. Они упакованы в удобные пакеты. 50 штук также у производителя есть линейка деревянных ложек и вилок. но также существуют и другие варианты упаковки в этом прелести работы с производителем напрямую вам могут упаковать любое количество приборов в один пакет или сделать индивидуальный набор по типу ножек вилка ложка Видя деревянные одноразовые приборы, люди возмущаются. Как же так? Ради их производства выпиливают драгоценные деревья, легкие нашей планеты. Тут надо пояснить. Производство ведется из шпона, по сути, отходов лесной промышленности. Старые березы либо упадут, либо будут использованы. Так что никакого вреда экологии одноразовая деревянная посуда не несет. Наоборот, освобождаются места для посадки новых деревьев. С экологией разобрались, но как же у деревянной одноразовой посуды обстоят дела с удобством? Сейчас мы это проверим. Начнем с простого. Деревянные изделия, в отличие от пластиковых, приятны на ощупь, они не заносятся и действительно хорошо лежат в руках. Как мы знаем, дерево, в отличие от пластика, впитывает влагу. Попробуем размешать сахар в горячем чае с молоком. Кстати, вы слышали про биоразлагаемый пластик? Так вот, такой пластик бы растворился в нашем чае, и его частицы попали бы в наш организм. С деревом такого, конечно, не происходит. Проверим разные варианты целевого использования одноразовой посуды. У нас здесь лапша быстрого приготовления. Используем вилку. Наматываем лапшу на деревянную вилку и пробуем, как вообще изменилась лапша. Скажу вам, что, что деревянная вилка, что пластиковая, лапша быстрого приготовления остается лапшой быстрого приготовления. Проведем ряд испытаний посерьезнее. Испытаем нож и вилку по прямому назначению сперва на овощах. Вилка легко достаточно протыкает помидорку, а нож весьма и весьма эффективно разрезает томат на кусочки полюбуйтесь ну и пожалуй главный момент наших food испытаний который испробовал на себе наверняка каждый кто летом жарил мясо и пытался насладиться пищей с помощью пластиковых приборов Всем нам известно, что пластиковая посуда недостаточно твердая для того, чтобы резать мясо. Что она, л... ну, посмотрите, что она ломается, когда мы пытаемся зафиксировать кусок мяса, чтобы... Черед деревянной посуды. Массивное дерево четко фиксирует мясо, а весьма достаточно остроты нож легко справляется с жареной курицей и я уверен с другими мясными блюдами у деревянной посуды проблем не будет если вы представляете кафе ресторан или крупную сеть общественного питания, где используется одноразовая посуда, задумайте. Вы можете сократить вред окружающей среде, при этом прослыть среди своих клиентов прогрессивной компании, которые заботятся об экологии на нашей планете. И самое главное – это цена деревянной одноразовой посуды. Цена одного изделия на сайте производителя «Серебряная береза» начинается от 90 копеек за штуку, что дешевле пластиковых аналогов. Не верите? Можете убедиться в этом Сами. В описании к этому видео вы найдете ссылку на онлайн-каталог деревянных изделий от производителя «Серебряная береза». Также вы можете подписаться на инстаграм производителя, ссылку мы оставили в описании к этому ролику, и быть в курсе актуальных акций на продукцию, а также мировых трендов экопосуды. Доставка продукции возможна в любую точку мира. Успешного и экологичного вам бизнеса! Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал и поставьте ему лайк.